Mm. <music> Банк ВТБ вышел из Совета акционеров Первого канала. Контролирующим акционером телеканала является государство, однако часть акций принадлежит другим компаниям. Например, Росимуществу принадлежит 38,1 вещателя. Еще 9,1 у ФГУП и Тартас. 3% у ФГУП – телевизионный технический центр Останкино. Владельцем оставшихся 49% до 2011 года был бизнесмен Роман Абрамович. В декабре 2010 года 25% Первого канала у него приобрела национальная медиагруппа. Летом 2017 2018 ее доля увеличилась до 29%. Абрамович был вынужден сократить свой пакет акций до 20%, так как стал гражданином Израиля. А по закону о СМИ иностранцы не могут владеть более 20% в любой компании учредителей российского СМИ. Окончательно Абрамович вышел из бизнеса Первого канала в марте 2019 года, а 20% его акций перешли к ПАО ВТБ. И теперь ВТБ вот вышел из акционеров телеканала, но кому именно перешли 20% пока неясно. Все, что связано с медиа, оно не совсем рыночное. Нельзя абсолютно рыночными категориями рассуждать. Очень часто, когда какой то медиа э, сливает какой-то пакет э, своих активов в пользу другой компании, э, это не означает, что та компания, которая сбросила пакет акций, э, вот э, прям совсем разочаровалась и бежит со скоростью ветра от вот, данного медиаресурса. Такое решение о выходе из Совета Акционеров может быть обусловлено тем, что первый канал за последний год сдал позиции в рейтингах популярности телеканалу «Россия-1». Согласно данным за 2019 год, среднесуточная доля аудитории «Россия-1» среди всех зрителей старше 14 лет, проживающих в крупных городах, равнялась 11,8, первого канала – 10,4. Схожая ситуация сложилась в первом полугодии 2020 года. У россии 1 почти 12,3%, в то время как у первого канала – те же 10,4%. Есть такая проблема, как кризис доверия. Он преодолим, это не критично. Доверие, и рейтинг доверия, и рейтинг смотрения, если уж мы этими категориями оперируем, у телевидения, у традиционного телевидения падает. И на этом фоне ты вырвался вперед, это еще не значит, что на самом деле вырвался вперед, просто у другого упало чуть больше. Несомненно, первый канал является флагманом российского телевещания. Телеканал занимается производством телепрограмм, сериалов, фильмов, новостей и другого информационного контента. Пока что неясно, кому перешли 20% акций, бывших ранее у банка ВТБ. У нас у зрителей остается только один вопрос. Это сделано ради повышения качества исходного контента, который будет потом получать потребитель? Либо это сделано в каких-то исключительно политических, идеологических соображениях? И тогда ожидать улучшения качества контента нам не приходится. Лев Диденко, Вилья Тобасова, Универ Ньюс.